Дорогой, не надо! Не надо мне делать мерси! Все, короче! За мерси! А нихуя, блядь! А нихуя, блядь! Ладно, ладно, подловил. С вами Брэдес, и сегодня мы поговорим о том, как мы с пацанами сами создали свой. Турнир по МК-11. Покажу вам хайлайты, самые красивые камбухи, самые красивые разводки, крутые моменты, которые были на этом турике. Покажу, кто занял первое, второе, третье место. Ну и, конечно, чего же мы ждем? Поехали! Ой-ой-ой, тропает, тропает. Осторожно, надо быть в Остается чуть-чуть у него есть ФБ. А ножка залетает от кинга. Блин, капец, давай, давай, молодец. Хороший, красивый антиер. И можно здесь даже еще как-нибудь воткнуть ФБ. И раунд был бы его, но нет. Блин. А, как красиво, но блин, бабочка уходит в лузера. Наверное. Немножко адреналинчик из-за этого. Ой. Блин. Ооо, что я открыл? Почти в сухую. Ой-ой-ой. BÊM BÊM Как повезло. <свист> у У, забрал раунд с СВБ. Ой, ой, не то, мисс клик. Наказывает, наказывает, хорош. О, не так, блин, не так я хотел это сделать. Блин, мне так нужно бить. О, май гад! Так, стагеры. С4. Ой, зато -за морозил. Ой. Хорош. Да, ой, смотри, хочет на камбу Секандера. Ч-то лайфлит совсем можно Да. Смотри как. Ой, блин. Не повезло чуть-чуть. И еще. КБ слышите. Страшно. Даже мне. Ага, интересно. Респективал, респективал. Стагеры. Два стаггера. Неплохо. Пошел камбэка. О, так. Камбар. Не туда прыгнул, по-моему. Зря он туда пришел. Да, что-то я тоже об этом подумал. что он. Ух ты! А, что? Вот что? Он, ой, сейчас мне так да. страшно, сейчас так будет. Давай, да, добивай. Да. Ай, сделать? Вот два. Да, Ой, ой, ой, ой, ой, mm. ой, ой, ой, ой, ой, ой 480. Бля. 200. Сейчас опять та же схема будет. А, нет, смотри. Вау. А какой щас? сейчас? Сейчас 2-0. друг друга. Чуть троллит Потому что он должен активно играть, а то его там Но... просто раздавит Кот. Ой, молодец да, вот. Залетел КБшечка Вот, это а самая комбат. О, да-да-да, 360 Ой О, да ну, я я, я, я. да Да-да-да Офигеть <связать> давай, давай, давай. Ой, давай, давай, Пишоныш, давай. У -у -у. О, nice. yeah. о, найс. скиллинг yeah. очень большой. После четверки двойки там скиллинг. Офигеть, 430. Ужасно. О, давай, Леболь, на давай. Красава! Все, хорош. Его могу радуюсь, так кому я победил. И никто не боится за Киша. мне <связать> как-то. Загиша, короче. Вот это да. На грамотно, грамотно, кстати, на. Тут же не играет круто, как. Могу думал командник сделать. Ах, думал командник будет выпрыгнул. А там только выпрыгивать можно, да? Ой, ой, ой, командника да. Ура, да. Потно, потно. 56. Через 76. Вау. Ау, ау, ау, ау. Себе, забрал. Забрал, офигеть. Так, ногинг. 1-0. Так, Ой, дропает. ой ой, -ой. Из-за пинга дропки. Да. залетает. Неплохо. Понял. Ух ты. Нормально. Хватит вроде как. А, нет, не хватит. Ах, блин, если кто-то из них выиграет, будет против меня еще играть. ай яй Не хватит. Ой. Ой, это. Нормально. Если бы метры были бы, тогда Биша еще мог бы. Да, я тоже об этом подумал. А, у него метров не было, вот это могла бы быть бруталка даже. Неплохо, неплохо. Так, это уже 2-0. Выражение Лэнни Smash что означает? А, ну да. Для этого и делал, типа, игрослов. Да, точно. Ух ты, чё? Ты догишь, вообще не Блин, я иногда а тоже не реактивный этот меч. Так, прыжок М -м -м -м -м. будет? Да. На, апперкот! <с behavior> Залетел. Так, а я же могу пока ливнуть да? с АГШ этой. Да. А хотя... Да, может пока. А, ты появился? Так, напряженный момент. Блин, капец, сколько дэмбей. уже там как Я ни разу не видел такого командника. Новый командник. На, break away. Бам, 421. Ааа, броу. Прогласите меня. 3.0. Кинг дальше проходит. бабочка вовсю использует не стрим есть, 3. Вперед, 2 -2. есть 3 о он порвал бросок и был джонни нормальный я ж говорю, назад только но ну, наверное вперед это а откуда знаешь, ты и ну уже никак потом спроси это... Я на С4 жму. Ай-яй, дроп. С4 сожму, фото Нормально разошелся, да? Нет, что-то тут вообще никак. Ой, блин. Найс. Не, он жирает все там. Да, бабочка вообще работает в компьютерном клубе, он там... Задрачил уже на нуба, смотри. Так, один А у него ПК нет, он из клуба играет так. Он работает там, как я понял? Ну, работает. Если работает, то можно и проиграть. В кавычках работает. Хороший шалкан. И конкурсы интересные. О, антир, нормально. Давай. Вары, конечно, у них на пределе. <laughs> так, разошелся бабочка, говорит, давайте деньги обратно. <laughs> Если он студент, тогда суестно. -а. <laughs> Я школьник, это все, все <laughs> Да. О. Зашел. Давай, просыпайся. Диман. Мне надо мне надо Ой-ой-ой. Так, чуть-чуть. Люжи был. Там нужно. Ой-ой-ой. Ой, неправильно, Не дает, смотри, молодец. А, а плечо. А его, я понял, Чикас, он только назад торвет, вперед вообще не а мы когда играли, тебя тоже под лагин? Да, вообще не, непонятно. Один далеко живет, у другого и, просто... за это и логолов. Нет, ник вроде О. более миллионов, да. Так, конфера есть. 320, а 33. Ну их плюс полез, мертв. А Истребление дела. О, давай. ай. Какой счет, какой счет. Я наверх зашел. Можно. Оо. Разбил. Армор брейк. Ой, блин, хорош. Что он такой жестокий? <coughs> <laughs> бабочка. Вроде только бабочка, но. Не скажешь! Было... стоки бабочки. Блин, <свист> <-пят>, <свист> зарядил. <свист> <свист> да. Блин, вот у него классные вообще антиэры. <свист> Не стрим, не стрим, не стрим. Блин. Я знаю, в чем секрет. Просто бабочка озверел после игры с Микайлом. А, да, точно. Теперь он несет ересь всем. Как говорится, чао игрокам. Это точно. Микайл реально бомбит, блин, иногда своими камбами. Автор я наизусть снайд. Ой, давай. Ой, блин, не продолжил. О, блин, красава! бабочка вот ты. Да, Капец. Хорошенько. Капец. Это Франши? что, 3-0? Кик С вылетает, получается, молодец. полностью.